Для начала нужно создать мнемонический кошелек. Для этого понадобится предварительно скачать приложение Umi Wallet. Скачиваем и запускаем приложение, после чего на первом экране нажимаем кнопку «Создать кошелек». На следующем экране придумываем название кошелька и выбираем понравившийся цвет. После нужно сгенерировать мнемоническую фразу. Нажимаем кнопку «Сгенерировать». Фраза сгенерирована. Теперь нужно записать ее, чтобы точно не забыть и не потерять. Лучше записывать ее на листе бумаги и хранить в надежном месте. И помните, что если вы потеряете эту фразу, вы навсегда потеряете доступ к своим монетам. Потому храните ее как зеницу ока. Подробнее про важность безопасного хранения есть статья в описании под видео. Когда вы надежно сохраните фразу, поставьте галочку «Подтверждение» и нажмите на кнопку «Создать и войти». Далее приложение просит придумать пин-код для входа. Придумайте надежную комбинацию и не используйте пин-код от своих банковских или сим-карт. Повторно вводим пин-код для подтверждения. После приложения предложат подключить вход по отпечатку пальца или сканеру лица, если такая возможность присутствует в вашем смартфоне. Подключаем по желанию или пропускаем этот шаг. Ура! Мы создали кошелек и вошли в него.